Народ, всем привет! Это новая карьера на канале. Недавно в сообществе ютуба я делал опрос некий по поводу, какую карьеру за тренера вы хотите видеть следующей, потому что за арсенал мне не сильно заходило, приелось немного так. Был там опрос в виде остаться в арсенале, перейти в какой-нибудь, точнее возглавить какую-нибудь другую команду и просил вас написать идеи, создать свой клуб или взять команду и сделать такую рубрику из элиту. Опрос провисел буквально дня, наверное, три. Победила там создание своей команды. Там где-то, наверное, процентов 36 было. Я вставлю скриншот здесь. Но и в итоге, раз мы создаем свой клуб, мы не можем не назвать ее в честь нашего канала. Будет у нас она называться Viber. Некоторые люди писали Viber. Ну, по сути, можно Viber, но я считаю Viber. Потом когда-нибудь, может быть, расскажу, почему именно так. В общем, называется... Название мы придумали, короткое название придумали, аббревиатуру придумали. Давайте заменим команду, где мы будем выступать. Я бы, наверное, хотел в АПЛ или в Германии. Вот не знаю еще где именно. В Германии, ну, довольно неплохо тоже где-нибудь в третьей бундеслиге начать. Так, и настал черед выбрать команду, вместо которой мы будем выступать. Пусть это будет СПВГГ by Routch. Так, нам нужно выбрать соперника, против которого мы должны будем играть. По сути, как дерби какой-то. Пусть это будет вторая Боруссия. И у нас, получается, сейчас нужно будет выбирать форму, эмблему и стадион. Я как это все выберу, как все сделаю, я сразу же вернусь. Итак, выбрал формы. Основная у нас форма будет вот такая от Adidas, с такой молнией, вот в такой раскраске. Домашняя форма у нас будет уже от Найка, Вот такая вот. И выездная форма, вот выездная, третья, будет вот в таких цветах. Ну и вратарская форма будет обычная, вот в таком исполнении. Так, получается нам нужно сейчас выбрать эмблему и стадион, ну и так же самое выберу и вернусь. Так, ну в принципе формы я вам показал, эмблема у меня глаз пал на вот эту с медведем на мече, такая корона еще симпатичная, ну и стадион давайте сейчас так в прямом эфире. Выберем, Так как мы только начинающая команда, мы будем стадион брать не самый большой. Может вот такой сразу же давайте и оставим. Как раз у нас эмблема с медведем, тут стадион вокруг леса. В принципе довольно прикольно, такой мы и оставим. Не хочу особо заморачиваться, уже потом будем когда выйдем в бундеслигу там придется стадиончик обновлять поэтому там все сделаем так теперь берем состав очень молодой состав делать не хочется потому что ну сильно много перспективных игроков так хотелось бы сделать сбалансированный типа знаете как во дворе нашел там какого-то алкаша старенького там у кого-то пацанчика взял с района вот такой у нас будет состав трансферный бюджет 10 миллионов я думаю это слишком много для такого старта. Давайте возьмем трансферный бюджет 5 миллиончиков себе. Общий рейтинг команды будем соответствовать нашей лиге. Возьмем себе полторы звездочки. Так, ну давайте тогда вот сейчас вот раз, два, три. Вот так вот потыкаем, потыкаем, потыкаем, потыкаем. Сделаем вот так. И на вот этом мы остановимся. Вот. Леон, Майер, Хорн, Вернер, Вебер, Гроб, Кух, Хас, Вохт, Мейер... Еще один баланс, 5 миллионов, и у нас, получается, будет пока... Будет просто, наверное, акцент на чемпионате, домашний успех высокий, международный низкий, финансы средний, популярность средняя, развитие молодежи низкий. То есть, по сути, да, сделаем акцент на чемпионате, чтобы быстренько перейти, в, получается, во вторую Бундеслигу. Ну и будем играть, наверное, на мировом классе 5 минут. Трансферное окно включено Все включено, евро Так, ну и погнали тогда Футбол, почему мы любим эту игру Я вам еще от тренера самое главное не показал Назвал я его как себя Но немножко по внешности Естественно, он отличается, потому что здесь тяжело создать, да и особо как-то не запаривался я. Вот он, Вайбель, Владислав Вайбель, да, так меня зовут, такое у меня имя, фамилия. Вот такого чувачка я создал, в принципе, прическа плюс-минус похожая, только внешность немного другая у меня, когда-нибудь у меня будет камера, а это, возможно, через недельку где-то она появится, смотря когда выйдет этот видеоролик. Ну и там вы в принципе уже сами будете судить Похож, не похож Но мы тем временем будем выбирать Самый высокооплачиваемый турнир European International Cup Так, ну в принципе Состав у нас будет выглядеть следующим образом Будем играть по схеме 4-3-3 Сложной девяткой Но давайте познакомимся с ним На воротах Вохт Получается 31-летний, двухметровый Вратарь у нас будет 69 рейтинг Защита слева направо э, Вебер Имеет довольно неплохую скорость, 74, 5 на слабой ноге. Центральный защитник Гроб, 72 рейтинг, неплохо, один из лучших в нашей команде, 26 лет, 184 рост, но думаю, нормально все будет. Еще один центральный защитник Кух, 27 лет, тоже двухметровый, шикарно, то есть такой баланс есть, низкий и высокий. Правый защитник тоже довольно неплохой, 73 скорость, 4 на слабой 28 лет, по поводу опорничков 68 рейтинг, здесь у нас Мейер, 190 рост, топорник вообще шикарный, два центральных полузащитника, Вернер и еще один Кух, Вернер у нас имеет 69 рейтинг, довольно неплохие сбалансированные статы, 3 на 3, 26 лет, 174 рост, Кух у нас тоже очень хороший, все статы за 60 и выше, он имеет у нас показатели, может играть цепейца, ноги 3 на 4, 28 лет. Кстати, надо еще с ногами. Да, правая нога, левая, правша, левша, правша, правша, правша. ЦФДшника у нас будет отыгрывать Майер. 69 рейтинг, неплохие статы, 75 скорость, 66 удары. Может еще и Цапника сыграть. Право ноги, 2 на 3, 28 лет, 186 рост. Право в нападении у нас Хорн. Тоже видим довольно неплохая скорость, 76, правоногий, 3 на 4, 25 лет, низенький, хорошенький. Ну и, так сказать, главная звездочка нашей команды это Леон. ПП, ой, ЛП, ЛФ, 83 скорость, удары, пасы, дриблинг неплохие, 4 на 4, правоногий, 23 года, 172 рост, вообще такой будет блистать за нас, я уверен. Так, запасной вратарь Нойман, здесь у нас еще есть Бауэр, Шмидт, Майер, Клейн, Мартин, Мюллер, могу отметить из них это Мартина, ЦАП, ФД, 22 года, 169 рост, довольно неплохие статы, и Клейна могу еще отметить, Ливоногий, 22 года, неплохие статы тоже имеют. Так, ну что, работу скаутов по молодежке мы организовали, все мы сделали, как и сказал, пока трансферов у нас никаких не будет. Мы с вами просто пойдем отыгрывать наш первый матч. Погнали первый матч предсезонного турнира. Стартовый состав вы видите на экранах без изменений. Гроб капитан. Будем играть мы против ВСГ Тирол. Давайте персонализацию сейчас быстренько еще раз пробежимся по формам нашим. Сменить формы. Вот наша основная, вот наша гостевая и вот наша дополнительная. Мы будем играть как хозяева в такой форме. Вы будете, хотя сли, сильно сливается... Давайте мы возьмем, наверное, нашу дополнительную. А вы выйдете вот в такой зелененький. Так, поехали, Леон. Сюда по-сетски отдаем. И сразу же вот сюда на Леона. Леон. Леон с мечом на финте. Майер. Майер убрал. Майер пас сюда. Так, отлично, ничего у нас не получилось. Пас на нашего цепешника Вернер. Майер. Майер, с ударчиком Майер не получился ударчик. Здесь вот такой Зиданчика. Вот так вот. Хорошо разыгрываем. Вот сюда и опять пробить нам не дают. Мяч не наш уже. А вот здесь вот опасная атака. Здесь гроб. Ой, гроб отлично сыграл. Вебер видит Леона. Леон вот сюда отлично. Вот сюда забегает Леон. Леон. Леон, а что сделает Леон? Что придумает Леон? Леон здесь уберет. Пас отдаст Ничего не выйдет. Здесь на Леончика скинуть. Леон, убрать. Леон, центр. Не вышло. Так, пас. Мэр. Ой, отлично. Гол. Это, это не гол. Боже мой. Я вот уже рассчитывал, что это гол. Так, Леон. Подачка с углового. Отлично. На гроба. Гроб. Ой, хорошо. Отлично. Отлично. Получается первый гол нашей команды забивает наш капитан, наш центральный защитник Гроб с рейтингом 100... С рейтингом... С ростом 184 выпрыгивает лучше всех в штрафной. И с передачи Леона забивает первый гол для нашей команды. Леон забегает Леон, забегает Леон, забегает, Леон, Леон, давай бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, Леон. Убирает. С ударом Леон. Ладно, передачка. Добить. Хоть как-нибудь уже кто-нибудь... Забейте же вы, отлично. Это получается Майер. Да, Майер, наш CFDшник 69 рейтинга, делает счет 2-0. Так, ну а вы все-таки напишите в комментариях мне по поводу того, стоит ли делать так, как и я захотел, в плане не покупать никого первые полгода, отыгрывать тем, что у нас есть, или же все-таки стоит там каких-нибудь подписать игроков, ну, например, Датрофофана, либо еще каких-нибудь перспективных ребят, чтобы помогали нам с самого начала, либо остаться с теми игроками, которые у нас есть. В принципе, да, вот по поводу этого напишите. Пока заговорили с вами за комментарии, за это все, у нас начался второй тайм, ну и пользуясь возможностью, попрошу подписаться на канал, поставить лайк, прокомментировать еще раз Подписаться на телеграм-канал. Ссылка в описании. Вот. Ну и, в принципе, наверное, все. Мэр забивает. Нет, не забивает. Здесь, ну, гроб отлично. Хотел я сказать, сыграет. Но сыграл отлично наш вратарь. Умничка. Умничка просто. Ой, что я сделал здесь за левого защитника? Исправляться... Так, отлично. Гроб, гроб, гроб, гроб, гроб. Так, удар вообще отвратительный. Гроб здесь нам не понадобился. Давайте сделаем некоторые заменки. 63-я минута. Уже замены делать можно. Я хочу выпустить того молодого Клейна. Хочу выпустить Смита. Попробовать, что он из себя представляет. И хочу выпустить еще Мартина. Посмотреть, что он из себя представляет. Также можно... Бауэра вместо Хорна. Думаю, неплохо будет. Спокойно мы, думаю, доиграем этот матч. Ой, отлично, Клейн. Клейн. Клейн. С ударчиком Клейна здесь заблокировали. Можно было выкатить на 11. Наш тренер недоволен немного этим решением. Леон, давай подачку сюда на гроба, гроб давай дубль, ой, как отлично спасает здесь, могли бы дать еще один угловой, но здесь Леон выкатывает на Бауэра, а он вот отсюда вот такую опасный удар был, и пошла вот такая вот забегание пошло от Леона, Леон здесь бежит, пока Леон у нас голами еще не отличился, но это все, думаю, скоро исправится. Опасный удар был поворотом Кстати, можно сейчас обратиться Посмотреть, кто есть в свободных агентах Может быть там есть неплохие ребятки Которые немного забустят наш состав Никто же не запрещал нам пользоваться свободными агентами ну, Здесь передачка спокойненько у нас забивает Наш центральный нападающий молодой, талантливый Забыл я, как тебя зовут Со стороны он похож чем-то на Сульшера 16 ударов мы сделали против 11, владение было полностью за нами. Так, другие матчи довольно скучные были, по нулям и минимальные победы. Так, ну и как сказал во время матча, давайте посмотрим, кто из свободных агентов, обратимся к ним. И вот, да, Гроб забил первый гол в сезоне, это очень круто, капитан забивший первый гол не только в принципе в сезоне, а за нашу команду. То есть это получается исторический гол Так, чуваки, прочесал я список свободных агентов И мы с вами можем дико забустить нашу команду У нас здесь есть в свободных агентах Первый Фунес Мори Довольно неплохой центральный нападающий 4 на 4 По статам тоже хороший Мунир есть, 24 года, катарец Еще и с геймфейсом И статы на него, посмотрите, это просто что-то с чем-то Криштиану Роналду в свободном агенте, ну это, думаю, конечно, что-то несерьезное будет, но я бы подписал его бы как свободного агента. Алексис Вега, мексиканец, тоже очень хороший футболист, так же, как и Родригес есть еще Цапник можно тоже его подписать левый защитник у нас здесь есть галарда мексиканец Мохамад лзшник хотел сказать но это пзшник это точнее пфз пфа тоже неплохой так монтес цзшник 191 рост тоже неплохие статы и отчего с Бакликом, васликом их тоже можно подписать отчего тем более еще и с геймфейсом Этим я сейчас и займусь, а вы пока там заварите что-нибудь вкусненькое, пока я здесь все буду это производить. Так, первым же делом я хочу подписать Криштиану Роналду, но как бы это ни звучало, но такого игрока нельзя упускать 40 тысяч евро зарплата. Конечно, это очень много для нашего клуба, но если мы его сможем позволить, это будет очень хорошо. Просто не хотелось бы как бы это, возможно, разрушит карьеру, но по-другому как, оставить его в свободных агентах, да нет. И тем более я думал то, что его уже нету в свободных агентах, так что и так как я обновлял себе составы перед карьеркой, я думал то, что его закинули уже в аль или где он там сейчас выступает. Так, 40 тысяч зарплату ты хочешь, ну давай, а мы можем только 27 позволить. Давай попробуем 27 тысяч. Достойное предложение, за 27 тысяч Криштиану Роналду переходит нам, свободным агентом. Просто в любой момент его можно продать. Возможно, кто-то скажет, зачем ты его купил. Это полностью руинит интерес к карьере, потому что ты сам сказал, то, что будем играть теми же ребятами до хотя бы конца зимы, до зимнего трансферного окна. Ну, главное вовремя успеть переобуться. Таких игроков оставлять свободными нельзя, поэтому мы их как раз и подписываем с вами. Ну и надеюсь то, что э, Вегу, Вегу не подпишут у нас, и мы сможем спокойно его также забрать себе. Но так в офисе у нас сейчас денег вообще нету, но зато есть Криштиану Роналду. Так, ну и пока я тут что-то рассказывал, у нас уже наступает второй матч. Состав у нас практически такой же самый Только теперь выходит Криштиану Роналду У нас как бы в стартовом составе Давайте руководство командой С вами посмотрим Так, может быть Сопничка Немножко сменить, пусть Смит здесь постоит У нас, давайте этот матч Мы проведем в режиме э, Яркие моменты Так, отлично Вроде бы что-то получилось У нас сделать, а нет, нихера пожалуйста без голов. Уй, штанга спасибо всем спасибо что верили в меня так наша команда получает возможность навесить так вон вижу у нас криштиану роналду здесь есть криш пасек отдает пасек получает криш вот так вот убрал на леончика леон на криша не получилось отдать вот сюда и вот так вот ударить, отлично, в косашку забивает у нас, получается, наш правый нападающий, Хорн, да, отлично, 27-й номер забивает, 1-0, и Хорн снова у нас с мячом, здесь у нас атака есть, можно на Криша, думаю, отдать. Так, снова атака наша, 32 минута, отлично, поджимаем их Криштиану Роналду, здесь Криш с мячом, убрал, убрал еще раз, и с ударом Криш, отлично, 2-0. Ну, это в принципе довольно легко для роналду Ух, сольный проход от криштиана сейчас будет хороший заброс здесь главное чтобы нам никто не помешал криш вот такой навесик мы делаем И он не забивает очень плохо так а вот тем временем уже у нас резко второй тайм 61 минута мы получаем возможность снова атаковать здесь смит отдает на лиона Леон сюда видит Криша. Криш. Криштиану. Ладно, мяч все равно наш. С ударчиком. Отлично вратарь отыгрывает. Жалко, что не дают нам здесь угловые провести, но на этом заканчивается наш матч. 2-0 счет. Получается, забили Хорны, Криштиану Роналду. Отметился голом своим. Так, а мы, получается, движемся к третьему матчу в нашем товарищеском турнире. Мы его, наверное, тоже отыграем моментами. И начнем еще с Старт сезона так атака на наши ворота здесь хорн будет отыгрывать ой давайте без голов за два тура мы еще не пропустили ни одного и надеюсь так и не пропустим хорн отлично удар был опасный но голому не завершился так но ну здесь атака наша тоже ни к чему не привела пенальти а вот это хорошо. У нас получается Леон будет исполнять пенальти. Но мы дадим его исполнить Криштиану Роналду, потому что пенальти 90. Вот такой ударчик. Отлично, Криш. 1-0 счет. И еще один угловой уже на 88-й минуте. Есть у нас возможность увеличить преимущество. Если сейчас хорошо Подать здесь на Роналду. То, думаю, будет 2-0. Нет, не будет. Роналду пытался там через себя уже пробивать. Так, ладно, мяч все равно у нас. Здесь понятия не имею, кто это. Ну и хер бы с ними. Все получается. А нет, у нас проводится контратака на 89-й минуте. Но контратака, честно, такая себе. Это уже больше такая позиционная атака. Ой, ой-ой-ой, опасно. -ой -ой, опасно, опасно, опасно, опасно. Доигрались мы. 89 я минута. О, угловой у нас есть. Хорошо, можно попробовать еще раз подать на Роналду. Давай, Роналду, выводи нас вперед. Подача. Криш головой. Нет. Хорн. Нет, играет. Все, мяч потерян. Наверное, на этом заканчивается матч. Да. 1-1. Групповой этап, получается, для нас закончен. По идее, должны были мы выходить с первого места. Никаких проблем у нас не было в групповом этапе. Забил Криштиану Роналду и забил у них еще какой-то там... Персонаж головой. Так, миллион мы заработали. Отлично. Можем подписать еще, думаю, парочку человек. Так, ключевой игрок. Принимаем, конечно. У нас есть 24 тысячи сейчас. Мы согласны. Мы движемся вперед. Давайте на 5 лет контракт. Один год хотите всего лишь. Нет, контрпредложение. Давайте двушку хотя бы. Так, отступные, конечно же, игнорируем. Так, ну если Роналду у нас согласился на 27 тысяч, Вега 24 года, давайте предложим ему, ну, 23 давай, вот так вот подаем предложение, достойное предложение, возможно предложили чуть больше, но и ладно, главное мы подписать его смогли. И получается, у нас уже, это у нас уже второй трансфер. Кстати, вот как раз таки и показывают, как Криштиану Роналду присоединяется к нашей команде. А тут при этом Вега уже присутствует. То есть представление Вега нам еще не показали. А Зато показывают Криштиану Роналду, а Вега уже как бы в составе. Довольно интересно. Примерил форму Криштиану Роналду. К лицу отлично. Адидасовская форма. Так, вот у нас Алексис Вега. 79 Рейдник. Неплохо. На ПФАшнике, думаю, отлично справится Так, рассчитываем тренировки Я надеюсь, то, что наше Трио-нападение заявит о себе И станет лучше, по крайней мере, в Бундеслиге Третьей. Так, вот и окончательные Отчеты нам пришли и еще Гроб получает предложение По трансферу. Тоже мы сейчас посмотрим Но его продавать мы не будем Это как бы наш основной Центральный защитник, наш капитан Фунес Мори, 75 угу. Неплохо Мунир 63, разгон 87, боже, какие статы хорошие для 24-летнего полузащитника, баланс, ловкость, все шикарно, Родригес 76, Гуал... Галардо 75, и Мохаммад 67, и монта 78, кстати, хороший, хороший центральный защитник. Давайте, наверное, подпишем левого защитника, Галарда. Думаю, неплохой вариант для нас будет. Обсудим переход. 5 миллионов он стоит все-таки. Так, а у него зарплата 15, а у нас сколько есть? А у нас 2 и 130 тысяч еще так есть. Так, ну попробуем что-то из этого мы сделать. Два года хочешь, но тут хотя бы не один, можно запросить даже 3. Игнорируем отступные. Так, и зарплату, получается, сколько я могу предложить? Я могу предложить 2000 всего лишь. Ну, давай так, может, ты согласишься? А, оскорбление, ладно, как будут деньги, мы обязательно за этими всеми игроками вернемся, если они, конечно, никуда не уйдут. Эй, кстати, тут вот решили показать представление Алексиса Вига, который у нас стоит уже тем временем в стартовом составе. Тут его встречает Криштиану Роналду. Как это сделано, все интересно, то есть приходил Роналду, Вега уже был в составе, приходит Вига, у нас Роналду уже в составе. Как это работает, понятия не имею, катсцены эти уже надоели. Ну что, показывают нам разминку игроков перед матчем, какой-то бородатый дядька здесь. Так, здесь может выйти какая-то опасная атака, если передача пройдет, а она проходит, а она проходит данная передача, удар поворотом и да, 1-0. Получается, Меппен выходит вперед. Давайте какую-то киковную попробуем от Роналду запустить. Ай-яй-яй-яй-яй, передачка не прошла, бежать. Так, первый тайм заканчивается. Особо вообще без моментов, ни у меня, ни у них. Как-то пытался выехать на индивидуальном мастерстве Роналду с Вигой, но ничего из этого у нас не происходило. То самое чувство, когда в начале выпуска думал, что Леон будет нашей такой главной звездой, а в итоге у нас появился Криш с Вигой. И Криш забивает. Отлично. Ну, давай там свое фирменное празднование покажи всем. Так вот оп, как с Марсело раньше Криш в лучшие времена делал. Делал ставки я на Леона в начале этого выпуска. В итоге Вега плюс Роналду пришли к нам, но без этого никуда. Свободные агенты есть свободные агенты, усилять состав нам нужно. Криш, давай еще один. Ладно, здесь Вега. Вега, отлично, кухня, хорошо, 2-1. Видим Роналду, видим Криш, Мистер Си. Мистер Си прошивает, отлично. 3 57 минута, атака по флангу, по правому флангу. Ой, гроб не сыграл, ой, какая перекладина опасная, вратарь, спасибо. Так, Клейн, ой, как убрал Клейн. Это гол, это гол Клейн, отлично. Очень нравится тоже мне он, наш такой молодой, талантливый футболист. Как раз таки так, вместо Криштиану Роналду будет он выходить. И в моменте когда-нибудь, когда Криш уже будет или продан, или уже с плохим рейтингом, мы просто, вы... мы просто будем ставить подрастающего Клейна. Я думаю, к тому моменту он должен в рейтинге прокачаться. Я, по крайней мере, на это надеюсь. У меня на него тоже хорошие ставки, как на перспективного футболиста. А, и Клей не получилось. но ну, все. В принципе, да, на этом матч заканчивается. Как я и сказал, ничего интересного нас уже не ждет. Так, в принципе, говорил я за то, что еще пару матчей сыграем, но нет, я уже как-то подустал для первого видео по этой карьере, для пилотной серии. Думаю, это и так довольно нормально, ознакомление с составом, стартовый состав, трансферы, пару матчей сыграли мы. Ну и в принципе, думаю, на это можно закончить, следующая серия будет совсем скоро. Вы тем временем подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на телеграм-канал, ну и всем удачи и всем до скорого.